Прошлогодний воздух. Куда ты нас везешь, дядя Саша? Куда? Скажи, пожалуйста. Пока что все на юг. На юг. Ну, на юг чего? На южное побережье Белого моря? Ну не знаю. Или северного ледовитого океана? <з broaden> Это самое. На берег реки Ваги пока. А, ну все понятно. На южный. На левый. <pizza> на левый. <с Mark> <enough> Добро. Чай в местной воде плохо заваривается. Да, да, да, да, да. Да и брат пакетики забирает сразу. Не дает долго богать. Спиница, спиница и все. Шанька деревенская. Ну, давай. Ох да, щебра для бабушки Мы в Седьмой еще? О, да, он еще только седьмой. Кого торопится? Я-то? Так нет. Что домой торопится? Вот он нас ждет. Ну ладно. Я думаю, он туда, в то место пустое как-то установить этот. Да-да-да. Я говорю, что может быть его немножко вперед столкнуть. Так. Оп, и чурки пододвигать, да? Все, ну, достаточно. вот и Смотри, ничего здесь не заливает. Здесь все чистое, маховики, все остальное. Сюда вообще я просто вспоминаю, сюда вообще ничего не летит. Снимется, не снимется. Смелся. Ишь туда добираться, а -то тоже. Да-да, я смотрел. Похоже, может быть действительно все дело в свечебне. Так, фильтр. Лето шван, как полностью менять. Вот это надо бы чего снимать. Ну а что, вот снимать? Вот смотри. Ну надо будет это снять. Это, ладно, снимем. И две три, три болта. Вот, вот тут надо вот откручивать Так, каркас мы завели, пригнали. Сейчас мы будем ставить аккумулятор. Вот она лагеря, в руку заморал. Надо было каркадку кидать. Открываешь заднюю дверь машины да ладно, И там в кармашке Да возьми, что ты нам пригодишься что В перчатках-то Не торопись, настройся Куда-то вот сюда будет провод идти Отсюда он будет защищен и сверху будет защищен что нормально. Что под сиденьем он бы стоял, что здесь стоит? Что там камня-то нету? А что он, он, нормальный камень, че целуется Камень. Ты не беги тогда сейчас. фига шестигранничек он принес. чай попьешь ну ты много не пей так понемножку так там бы раз и под крышкой да можно каким гайкам переход Ладно, мы сначала схему соберем, чтобы она рабочая была. Потом будем смотреть. Самая короткая, которая там есть. Чтобы натяг был все все, вот, конечно Он сможет, умеет Он ничего не боится, смотри, смелый такой, блин, смотри Он делал это уже у тебя хоть раз Какую ты должен ему отдать, короткую или длинную? <смех> Ладно, давай. Смотрим. Плюсом ближе, минусом дальше. Как ума хватило, так и говорит. Вот так вот тут вот будет стоять чё, только надо ему еще придумать крепёжик. Что придумать крепёжик? Резинка? Резинка притянула так вот. Он там прыгать не будет? Эй, эре, стяжка. Да, Фанера? Стяжка. Такие стяжки. Там все соединил, вон. все заработало Прикиньте, офигеть на, на шару, вон. все на шару Ну вот мы подключили И будем заводить ага. часы. Бензин перекрыт Чего? Давай, давай попробуем Уже бензин? Не пошел что-нибудь? So? Yes, <laughs> <laughs> Костя, зажги, я пойду за тестером. По мере идет зарядка или нет. Тестер возьму. Mm -hmm. Газку там добавь. Рядка идет, видел? Ага, Напряжение да, поднимается. Да, да. При оборотах. Но этого для поддержания штанов. О, так, ладно. Да. Ладно, убедились меня. Все работает, Костя. Вот. Наша бригада. Бригада 4 гада. Проголодалась. Пришли нам обед. Да. Всем привет. Попрос топ видео